Выступление Блэкпинк на Коучелла сразило многих на повал, не в самом хорошем смысле. Много кто из нитизинов недоволен их выступлением, много комментариев по типу «Что за вялые танцульки?» «Ой, я только поняла, что Блэкпинк скатились, их пение ужасно». Девушки выглядели очень замученно, но все же улыбались и создалась атмосфера прощания с фанатами. Такое на концертах BLACKPINK не в первый раз, то давка и людей увозят в больницу, то громкие скандалы и слухи. Вы должны согласиться, что группа BLACKPINK сейчас самая обсуждаемая и узнаваемая из всех поп групп Одну новость я уже рассказала. А слышали ли вы о обращении у по поводу отношений Розе и Кан Дон Вона? Ранее в говорили, что не будут давать никакие обращения, чтобы не влезать в личную жизнь артистов. Но в этот раз они не смогли молчать. Все началось с одной фотографии Розе с Дон Воном. Люди, которые увидели это фото, надумали себе много чего. Из-за этого в пришлось первый раз писать обращение. В нем они подтвердили отношения Розе, попросив не продвигать данную информацию. На этом все. На моем канале вы можете найти больше интересных видео. Всем пока-пока!